приветствую вас дорогие наши зрители подписчики и вновь с вами канал секреты ютубера сегодня хочу начать свое видео с небольшого поздравления всех своих подписчиц и зрительниц с их праздником 8 марта желаю им всего самого хорошего прям замечательного успеха в жизни чтобы их любили ценили чтобы они всегда были такими же красивыми пахнущими, цветущими, ну и радовали наш взор отныне, сейчас всегда повсеместно. Ну и немножечко немножечко размышлизмов на тему Windows, на тему того, какая она хорошая и того, какая она унылая. Сколько времени прошло с того момента, как молодой Билл Гейтс изобрел свою операционную систему на коленке можно сказать, практически в гараже. И до сегодняшнего дня сколько прошло версии, времени. Но она такая же унылая, такая же скучная, даже если сравнить ее с такой же американской системой, как и MKS, то почему-то все американцы смогли сделать что-то такое вкусное, приятное, на чем приятно работать, что радует глаз. А Microsoft как было серой мышью, так и остается. И да, даже то, что есть, от нас почему-то прячут. Вот всего 7 тем доступно в последней версии Windows а. 22H2. Вот даже вот сейчас у меня стоит последняя версия Momentum 2, которая вышла вот недавно. И там всего 7 тем. Давайте попробуем. Поломать традиции и вытрясти из них, как из свиньей копилки то, что они от нас прячут. Это немного, но тем не менее больше, чем есть на данный момент. Что нам требуется, это редактор реестра. Запускаем его с правами администратора. Далее проходим по пути веточку находим local machine, software, Microsoft, Police Manager, Current Device. Создаем раздел. Education. далее далее нас интересует создать параметр ты word который называется Enable чем uh, создали дважды наем щелкаем и вводим значение один. По умолчанию оно 0, вводим 1. Окей. Okay. Перезагружаем операционную систему, и э, количество тем у нас будет несколько больше. Но даже если они сразу не появились, им нужно будет какое-то время, чтобы позагрузиться из вне, то есть из интернета, они позагрузятся и мы получим вместо 7 тем, раза в 2 больше доступных тем, чем есть на сегодняшний момент но если вы боитесь э, что-то себе напортачить, а темы вам новые интересные, вы можете как всегда пройтись по ссылочке, которая будет под, э, в описании под видео я подготовил уже для вас файлик, который сможете скачать у меня с бусти запустить его и... Радоваться жизни. Радоваться жизни, потому что все у вас уже будет на месте.